<смех> Это же новость. <смех> Лакимин в эфире охуеть. Привет, короче, дождемся. Приди побольше. Привет, привет, привет. <смех> Я не знаю, сколько там накапает. <смех> привет, этом. Ну, слушай, Диман посадил на эту зеленую жижу Тебе типа Все уже. Некуда детский. Сука, не вел трансу месяца два, наверное, или сколько. И люди спрашивают, или три, блядь, наверное. И люди, блядь, спрашивают, какие сиги куришь. Все по классике, ничего не меняется, блядь. Просто ничего не меняется. Так, ну вон там 700 человек вроде один уже. Нормально. Можно общаться. Угу. Ч ⁇ кого рассказывать? Все, уже 800. Из небытия, но просто отвечая на вопросы интересующие, о том, мы с вами давно не общались. Вообще. Короче, я могу так сказать примерно о себя, че к чему, че кого. Ну вот, анонсировали презентации в Питере, Москве и Киеве. Вот. И, собственно, я хочу, чтобы люди понимали такую байду, что. Презентация означает эм, трек тэп состоящий исключительно из альбома. То есть он будет создан альбом, ну там условно 3-4 хитра каких-то и все. И дальнейший тур, который пойдет. Он э, салют всем моим. Дальнейший тур, который пойдет, он будет уже со смешанной программой. То есть какие-то треки ну с альбома, они уже не будут играться на концерт. Курту салют. Я хочу, чтобы люди, которые идут на презентации, это четко понимали. То есть, почему ну, презентация не называется там каким-то обычным концертом или еще чего? Ну, типа, людям которые вроде должно быть очевидно, ну по-моему, не очень очевидно. В общем, билеты такие дорогие, я не знаю, не я ставлю, ну, типа, политику билетов ДБМ, Ну, по-моему, это классика. Я думаю, за VIP-2000 это вообще, это хуйня. Вот, с ребятами собрались на премьеру Ларси Крукриера. Как его? А, дом, который построил Джек 30 ноября. И там билеты по полтора куска остались. И ничего, взяли. Там говорю, тоже салют. Сейчас я отвечу на вопросы, погодите. А, остальные. Вот, ну и плюс, типа, помещение здоровое, вся херня. И концерт масштабный. Шоу готовим, шоу еще более интерактивная чем ну, там анимация на экране свет короче там я придумал кучу всяких штук ну понял своего прочего естественно придумаю роха с кожу это световик тут светил кстати марка последний концерт охуенно где я стоял вот было байда с головами светильника ну и на нее концентрировалась анимация вот Поэтому просто люди, которые думают, что типа вот Локи приедет в наш город или там куда-то рядом, и нам не нужно ехать на презентацию, это супер ошибка. Может презентация это абсолютно типа эксклюзивный контент, скажем так. Вот. И типа то, шоу, которое будет на презентациях, на трех концертах исключительно, его не будет уже, ну, никогда, ну, просто никогда. Там все остальное уже что будет. Оно будет смешанное. И не будет такой ну, комплексного продуманного шоу, который следует концепции альбома. Всего. Вот. Через последних новостей, насчет которых вы можете навалять, спросить. Привет. А, чего вы можете там, ну, типа, не спросить, точнее. У нас прибавился челик в блоке бенд. Это Sony Джи, Серега, Сокол, у которого есть свой сольный проект, который еще пока не раскручивает. И раньше он работал там с Никелом. Охуенный гитарист, просто все клево, блился, как влетает. Вообще в коллектив. Вот. что работаем. Очень прикольно вообще сейчас. Что концертные композиции, что композиции на альбом удается сделать, потому что одно дело, когда а, выступаешь там с одним гитаристом, другое дело, когда вас уже двое, и ребята могут ну, комбинировать. Я думаю, людям, которые там играют лагую музыку, не нужно это объяснять. На концерт метлы, конечно, пойду. Я уже батьку подарил билеты ну, с Томском. Взял ему там самые пиздатые места, которые оставались, по крайней мере в А3 или в А2 секторе Лужников. А сам, ну, потом. Вот. Ну, и, короче, получается, с новым чуваком в коллективе. Сейчас еще пизже лайвы пойдут. И тут главный вопрос, встанет Рощев на бас или не встанет Рощев на бас. Я стараюсь там тренироваться, типа, что-то играть. но я думаю, у меня не хватит, типа, мозгов одновременно играть на басу и одновременно зачитывать. То есть, ладно еще петь, например, какие-то Длинные, протяжные партии, это одно дело. Но читать и одновременно играть на басу я ебануюсь. Вот, поэтому нужен басист. И тут либо Рощ встанет, либо кто-то другой встанет. Вот. Короче, обязан встать. Тандыр, кстати, будет у нас звукарем в туре. Кстати, к чему я это все? А Горько войдет на альбом. Что за вопрос? К чему весь разговор? Вообще я объясняю, что будет в этом году. Я на самом деле объяснить нихуя не смогу, что будет в этом году. Это будет какой-то пиздец. Мы анонсируем очень скоро. Я не буду говорить, что я думаю, вы сами понимаете что. Чему обрадуется Западная Россия. А потом следом анонсируем то, чему обрадуется восточная Россия. И обрадовавшихся, об, обрадовавшихся будет до вот. И в СНГ тоже обрадуется. И при том, что лайф коллектив увеличивается, при том, что я полностью уже свою команду собираю во всем. То есть вот у нас в Букаре будет Thunder 6, то есть он будет с нами ездить. А, вот, либо Лера, либо Настя ну, Либо Лера Хаос, либо Настя Алармс Будут видеографами И записывать отчеты Вот, поэтому Контент будет дохуя Помимо там Хлебешников всех, и Сейхуни Там помимо самого собственного альбома Треклист я, как и обещал, я предоставлю в декабре Вот И чтобы не быть голословным а, Я скажу сейчас Сколько треков будет на альбоме Я думаю, люди знают ну, которые там «Ты» сидят или там догадываются хотя бы. Но на альбоме 21 трек. Вот. А теперь я послушаю ваши вопросики. Почитаем. Ну, где дизайн -салют. Я читаю вопросики ваши, пока И Фиты и будут. ты неожиданные. Я не буду пока говорить, в какие города заеду. Просто потом. Потом, когда уже все анонсируется, тогда посмотрите. Пока говорить ничего не буду. Пока я вам говорю, настоятельно советую, бездушно на презентацию альбома. Не важно там, сколько городов. срывной точкой для музыки я не понимаю, что это значит. Про Бан Папича я очень расстроился, но я думаю, вернется. Че, какие проблемы? До выхода альбома, слушай, да, заебало не то, что не сидеть тебя, а мне нужно было время абстрагироваться от новостного говна э, в ленте. Вот, и, в общем... Есть какие-то мыслишки, которые ты берешь, там, сливаешь в трансляциях, в Твиттере, не знаю, в постах, в Телеграме или чему-то там подобным. где угодно, да. И, ну, типа, когда я сел, там, заканчивать уже альбом, ну, по текстам я имею в виду, очень важно, чтобы какие-то мысли, блядь, оставались для того, чтобы, типа, в треки выливать. А в итоге я как бы ну, распылялся на всю эту хуйню, раскидывался мыслями порой там незаконченными, недоаргументированными, э, аргументированными, вот. И поэтому я решил то, что нужно немножко, короче, закрыться и какие-то там важнесткие мысли все-таки сохранять для альбома, э, для строчек, для музыки. Вот. Так, читаю дальше вопросики. Я, к сожалению, не пропустил, слишком такое, чтобы я возвращался. Тюмень круто. Блять, грузинка это охуенно. Привет, Рох. Дверь мне привезут через месяц уже. Трек Жаком не будет на альбоме. Я сказал, трек Жаком выйдет в 2024 году. Я уже говорил. Я не скажу, с кем фиты на альбоме будут. Это не свитшот, это футболка. Кстати, многие не понимали, а здесь типа ниточки вышивка, вот это все на принте. Кстати, блять, вот которые не понимают. Подожди пару секунд. Из-за того, что не очень правильно. Ребята, БМ сделали коллаж для толстовки, да, вот этот худос. Все типа, когда жалились, у него то, что ебать, он там стоит 450, охуеть, каукую. Поясняю, типа, э, говорили, ебать, тут принт, стой кулак, ну как бы, во-первых, во-вторых, это собственный пошив, то типа, есть по своему лекалу. Нам поделился э, этот Marcel Miracles, вроде Рочев может скажет. И охудеть Охуеть, это не два разных, блять, свитшота с вышивкой во всю, блядь, спину. Это один худос, блядь, это да людей же так трудно, блять, кликнуть следующую картиночку и увидите, что есть вышивка. Ну, короче, типа, чтобы у вас там не было сомнений, то что я за какой-то один принт прошу 4 столового куска, это все было ебаное. Но люди в натуре пишут, ебать, 4,500 за бланк с принтом. Ну типа. До свидания, махов. Блять, походу пропускаю все пиздатые вопросы. Кто на битах на альбоме? Алдема, Тандыр, Сикс, Рейкуа, Пашка прописывал партии. Ну, Пашка Панк. <coughs> Сони Джим прописал один риф. Дайни Соляк прописал. Кто еще не так? А, Бидзи, ну я, я там до и все пишу. то есть там в каждом треке я какую-то партию прописываю. не во всех там был Думаш, на треке я там партию не прописывал, но еще не вечно. Луннера не будет на альбоме, к сожалению. Ну не то звучание альбома. Про распад ДД, а что тут говорить? Ну, типа, по-моему, уход пацанов э, все вообще э, говорит. Так, читаю дальше вопросики. Сиги с кнопкой хуйня. моста. вопрос не сигах с кнопкой. Почему я курю сиги с кнопкой? Потому что весь табак хуйня. И кнопки хоть чуть-чуть делают блядь, курение вкусным. Вот и все. Я уже насчет съебаться из сетей объяснял. Говорю, мне нужно было время, чтобы писать альбом. И абстрагироваться от сетей. Мне этого времени хватило, все. Я думаю, что мне его потребуется больше. А в вот итоге потребовалось меньше. Блять, давайте вы мне не будете советовать, ребят, нихуя. Я типа курю сколько с 15. Ну, уже, считайте, почти 10 лет. Я вообще похуй, чего вы мне там советуете. Я прекрасно знаю за табак и за сигареты и че курить. Если я курю такие сиги, то мой осознанный выбор. В команду Роха нереально попасть, они вдвоем и все там нет. Ну, типа, все, пацаны вдвоем. Просто на прямой эфир, блядь. Почему альбом так называется? Ну, послушайте, поймёте. Я вообще ничего, ну, по альбому не хочу объяснять. Может быть, там, после месяцев, там, трех, четырех нибудь скажу. А так он просто выйдет, и... Вы уже сами там до всего догадываетесь. Бога не верю. Да не то, что игнорю тейпом, Мне просто, ну, мне нечего сказать про драгонборд. Ну, нечего. <свят> тут тут. <свят> тут же ты голос Ну, в смысле, на концертах могла послушать Или мог, я не знаю, просто девочка Или мальчик Нет, блять, какой альбом свел Альбом сводить я буду С Диманом в Краснодаре я думаю, сводить я буду его в январе. Сейчас, короче, у меня, ну, big проблема. Я думаю, то, что я себе кабинет обустрою под скидейку, но, типа, я не мог во время тура тупо заказать двери, блядь. И, типа, ну, без дверей делать цехом записи — это пиздец. Для альбома это, ну, альбом будет максимально качественным. я такой записи себе позволить не мог. В итоге проебался немного по времени с записью конкретно вот и а, сейчас договорился со студией куда буду ходить и записывать как запишу соберу весь материал поеду к диману в Краснодар и там будем у него сводить он взял озвучку Апола это ну кто шарит тот понимает то что это пиздец это типа ну охуевшая озвучка детский хор будет да то еще вот в декабре надо успеть детский хор записать перед отъездом в туре, в туре не будет звучать онлайн релиз, блять, я вот объясняю, презентация, три города, там будет звучать исключительно альбом, плюс там три-четыре хита, там, не знаю, Королева Бэйдауна, Езда, что-то еще, ну, метал да, например, вот, на скидку. После презентации, уже когда будет тур, программа будет смешанная с новым материалом и старым материалом, все. Клипы будут. <к Doubt> Ох ты, Слава, какая остается тут вот ебанутся. Вот это гость. Ладно, не буду, блядь, шестить, похуй. Свините по потому что не судьба нормальная. Мерч пока не готовим. Я думаю сделаю ристок, но это где-нибудь только января или феврале. Я директ очень редко смотрю, мне как-то похуй. Хитман безумно смешной. Остал из шмоток остался только худос. Волки все продали, шарфы продали. Осталось только худос. Я говорю, в Во офицерной -вот, альбоме будут. На сегодня крачу не столько, чтобы об этом задумываться вообще. Я не знаю, я не трогал Хуби Маркова, но выглядит вроде норм. Мне не нужно музла писать. Ну, типа, у меня остается, ну, штриховать просто материал. На самом деле, на данный момент. Потому что, по сути, все написано. Мне осталось, ну, сейчас скажу. Три. Да, три текста написать. Ну, типа, там, условно. Где-то просто куплет, где-то припев. Вот, но три, три трека у меня еще не закончены по тексту. А по музлу, в принципе, ну, ну все клево. Ну, с пацанами то, что я скидывал. Это будет первый сингл «Зомби надо хранить», где на басухе играем с пацанами, там, показываем кусочек Движение. Короче, вот этот металлежный трек мы будем записывать в 20-х числах. На студии типа по олдовому, типа, постоянно комбики, писать звук микрофоном из комбарей. Вот, и я думаю, одновременно там же на студии записываться, типа, это будет максимально такой Алдовый звучок, классический, прикольный. Бля, как относишься к бульвару. Тныч, заебись. <coughs> типа, бульвару в натуре заебись. Есть смысл, что какой-то трек в сарфе, вот, типа в топ выйдет надолго. Вообще настать. Ну, типа, я не знаю. Ну, по натуре не знаю. Я просто писал музыку, которую хотел писать, И все. Наверное, если не хотел бы выступить. Но типа, нету идеологического противника, чтобы туда идти. Да и плюс, мне кажется, это несколько еба. Если мне нужно будет с кем-то побазарить. А, я... О, ужас, блядь, я подойду и побазарю. Собственно, я не помню, это в шестнадцатом году или в 2017 было, когда я приходил на концерт антихайпа разговаривать за май. Вот. И мы тогда как бы наш конфликт урегулировали. Давайте еще более по существу вопросы и я двину последнюю серию курю. В смысле, а я зовут не семнадцатого? Я, типа, думал, что я проебал. Я просто, несколько нескольки на длинцово. Вот, кстати, интересный вопрос насчет. Ты говорил, что Хаски не залетел на кой-то какого-то, ну, типа, с рэпом. На этой неделе он залетел на фит с тейпом. Ну, видать, я хуже, чем Big Baby Tape, поэтому Хаски не захотел со мной фитовать. Питов будет немного я очень сожалею что я не могу никак потянуть скрипу поработать совместно вот типа надеюсь у меня хотя бы, там, в этом следующем году либо время освободится либо желание в конце концов появится потому что типа пока ну в россии я говорю ну не в россии там в СНГ я хочу поработать Все, напелся, да. А, а, что я говорил? С Дорном и Скрипом. Вот типа это два человека, с которыми я хочу им поработать. какие-нибудь подгонщики а, будут ну что то там будет вот натаска у димана выйдет ой блять сука в смысле за ты не можешь по окну дианонить меня ты не видишь отражение где я живу не пизди не пизди не нихуя. Воронеж, заебись, Воронеж очень клевого принял. Я не знаю, кто победит на выборах в Украине, блядь. Что за вопрос? Что? Блядь, в смысле? Я, я, блядь, даже не знал, что у вас выборы. На концерте каком. ком? Блядь, я это уже тысячу раз сказал. Короче, не буду базарить. <фофоф Firebase> Скажи, Ой, бля все. Короче, пошли уже неинтересные вопросы. Как бы не в обиду ребятам, там много есть интервью. Кушать я не забываю. Акула или медведь? блять Ну, типа, в... В воде акула, на суше медведь. Странный вопрос, очень странный вопрос. Все, короче, давайте, я все сказал, покидаем.